<режисс> добрый вечер. Давно не виделись, дорогие друзья. Так, пока я не вижу. Сейчас мы сделаем, мы <режисс> все донастроим. Опа, хорошо. А -а -а. Пока. Соединяются наши участники. Я ничего не вижу. Нисколько ни у нас участников пока. Ну ничего, это технические, технические моменты. Ух ты, 41 человек, привет! Привет, 41 человек! Всем большущий, большущий, большущий привет! Технические сразу же моменты. Как слышно, видно, как мы выглядим, скажите, хорошо? Вот, прям напишу. Все можно одним словом, хорошо. И это все мы отнесем на свой адрес, что мы выглядим хорошо. Вот. Очень рады мы вас всех приветствовать. 45, привет, привет, привет, хорошо. Ну, мы, конечно же, нашими головушками будем крутить по сторонам, потому что тут у нас чат, там у нас чат, а перед нами камера, в которой мы будем с вами общаться. Итак, друзья, после небольшого перерыва мы всех вас категорически приветствуем. Искренне рады вас видеть в нашем чате. Пока. Сегодня у нас мы не уходили от интересных тем, и сегодня мы продолжаем нашу интересную тему, которая связана с питанием, с нашим гормональным фоном, с нашей работой нашего организма в целом. И важный аспект, которого мы коснемся сегодня, это психология. Это такое легкое начало. Бодрого и доброго вечера, Гюзель, вам тоже. Хорошо. Хорошо, все здороваются, все здороваются, слышно, видно, э -э помимо доброго вечера. Э -э как, скажите, как нас слышно и как нас видно. Как выглядит Жанна Христина? Те, кто нас знает, напишите, как выглядит Жанна Христина. Хорошо, я, у нас есть маленький такой сюрприз, э -э в кавычках, для вас. Жанна Христина не может говорить. Нет, я могу говорить, но просто... Видно, я очень много говорила все предыдущие дни, поэтому мой голос он сейчас вот такой. Как это я была слышу. моя шутка. А, да. Да. Жанна Кристина просто все, что делает в этой жизни, это разговаривает везде, дома, на работе, ну, везде она разговаривает, вот, ночью разговаривает, и поэтому все. Все, перебор пошел, и у нее э, очень сильно сели связки, и с голосом случились проблемы. У меня тоже голос хриплый, но ну, так у нас здесь сложилось э, в городе Сочи, в нашем влажном городе, поэтому в это время, поэтому мы вот немножечко так похриплые. Нужно на Христина порядком сильнее. Хорошо. Да, я сейчас так, подключу презентацию. Отлично, все отлично. Мы начинаем тогда презентацию, раз все отлично. А, а можно еще один технический момент? Нам вот этот шнурок надо присоединить вот сюда. А -а -а. Если техническая поддержка... Но я займусь технической поддержкой а сейчас. А вы пока занимаетесь другим делом. Можете поговорить своим красивым голоском. Да. Я пока подключаю презентацию. Сейчас вам ее будет видно. Нет, нет, нет, не так. Вот, вот компьютеру, да. Спасибо. Друзья, это хорошо. Это если так, то, то значит это интересно будет, как минимум, раз так сложилось. Я никогда не выходил из кадра, а впредь случился такой нюанс, что нам нужно поменять. Вот, все отлично. Кабель. Сейчас у нас прям три секунды, у нас технический момент, и все Но, будет знаете, хорошо. Давно, давненько, знаете ли, давненько, друзья, мы не проводили прямых трансляций наших мастер-классов. Ну и вот мы вернулись. Наша тема сегодня – это ошибки в питании, которые мы совершаем чаще всего, которые самые главные, самые распространенные, и которые ведут к таким проблемам, как гормональный сбой, отсутствие сил, быстрое старение – и вот сегодня об этом мы с вами будем говорить. Но подождите, люди не успели перепрыгнуть, тут мы телевизоры пересоединяли, это, и тут у нас сегодня тема 10 ошибок в питании. Друзья, внимательнее. Очень серьезные, касаемся очень серьезной темы нашей с вами жизни. Какие ошибки мы совершаем с вами в питании? И пойдем мы сегодня со стороны психологии, глубоко пойдем, потому что сегодня в нашей программе будет 10 главных ошибок в питании, будет почему не работают диеты, Думаю, многие с вами соглас, многие со мной сейчас согласятся. Кто согласен, что диеты работают сегодня плохо и регулярно мы нам не удается вот достичь того результата, который мы хотим. Ну, как минимум с первого, со второго, с третьего раза может быть что-то получается. Кто согласен со мной, ставит плюсик в чат. Вот. А мы продолжаем. И какие психологические установки снижают наш иммунитет? Просто элементарно. Какие психологические здесь установки снижают наш иммунитет? Звучит сложно, но понять очень легко. И вообще, если вы задумывались когда-нибудь о том, что наш иммунитет, он каким-то образом связан с нашими установками психологическими, напишите, напишите нам в чат я, если вы когда-то... С этим сталкивались. Ну, мы так поймем вообще, о чем лучше да. нам с вами поговорить сегодня, как лучше раскрыть тему и на чем поставить основные акценты. Кого заинтересовало, значит, ставит я, и кто с нами согласен, ставит плюс по поводу наших сегодня затронутых тем. А мы продолжаем повестку нашего сегодняшнего мастер-класса. Итак, сегодня вы узнаете. А может быть, поймете, а может быть, осознаете, как же связаны эмоции, еда, гормоны на уровне биохимических процессов. Биохимические процессы – это те процессы, которые происходят в нашем мозге и распространяются на весь организм. В чем черпать силы помимо еды? Энергия. Все же понимают, что такое энергия, что она есть, и она не только в еде. Сегодня вы с этим познакомитесь ближе. Как вырваться из капкана негативного процесса Стресс равно заедание стресса, равно ли, лишний вес, лишний вес, снова стресс. Вот, практически рифма, прям стихотворение про наше сегодняшнее положение. Вот смотрите, капкан, стресс равно заедание стресса, равно лишний вес, равно снова стресс. Вот такое, ну, в кавычках, опять же, замечательное стихотворение. Продолжаем. Это все темы, а, конечно же, по традиции, всем, кто останется с нами до конца нашего мастер-класса, будет замечательный подарок. Давайте сейчас мы попросим уже нашего эксперта Елену Гладкову, которая с нами сегодня на этой встрече, и основную часть будет общение у вас с ней происходить, рассказать, что же это за подарок будет в конце. Ага, ну, может, надо было представить сначала эксперта или вот так сразу? Ну, так сразу. Жанна Христина из-за того, что э, плохо разговаривает в силу связок, она сегодня будет вам вот так: вот задвигать такие новые блоки, абсолютно вас не подготавливая к этому. Хорошо, специального нашего представляем сегодня эксперта. Как слово, мне это нравится. Эксперт Елена Гладкова по психологии питания. Итак, знакомьтесь, друзья, встречайте, Вон она там под нами на экранчике, это, ну, она не в прямом смысле. Так, а просто сейчас на экранчике. Елена Гладкова сейчас появится, ну, возможно, и крупным планом у вас э, на экране, и нет, пока, да. Ну, сегодня вечер сюрпризов, дорогие дамы и господа. Лен, скажи, пожалуйста, несколько слов про подарок, который мы хотели подарить в конце тем участникам, кто будет с нами. Добрый вечер, дорогие друзья. Подарок – это такая небольшая часть замечательной методики, связанной с телесно-ориентированной терапией, так как я терапевт экспрессивными видами искусств, в том числе, как и в психологии питания. И все-таки все, что связано с нашими замечательными процессами, происходящими с наеданием, перееданием, недоеданием, очень часто разделяет нас с нашим телом. И мы стрессуем от этого еще больше. И, соответственно, в конце нашего сегодняшнего вебинара мы с вами прямо в прямом эфире, прямо здесь сделаем с вами технику, которая поможет вам очень легко уйти от стресса, успокоиться, прийти, привести себя в порядок, прийти в себя и вообще просто даже почувствовать необыкновенную любовь к себе. Как вы хотите. Если хотите, то напишите «хочу». В чате, чтобы я, я видела... Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. хочу. Вот так вот пишем в чате. Да, друзья, и так вы получите, кто с нами останется до конца нашего мастер-класса, вебинара, тот получит замечательную технику. Организационные вопросы нашего вебинара, они э, традиционные. Время у нас полтора-два часа, в зависимости от ваших вопросов. Э, у нас действует чат, мы все видим ваши вопросы, и, и все мы видим, как вы пишете «хочу». Вот, молодец, Алла, «хочу-хочу-хочу», как прям попросили. Если вдруг, дорогие друзья, на ваш вопрос не ответили, отправьте его нам на электронный адрес, который сейчас перед вами на экране инфособакафомальгау.ньюс, и вы обязательно получите ответным письмом, ответ на ваш вопрос. Продолжаем проводят вебинар. Проводят вебинар Жанна Христина Стишенко. Ну, она в прямом смысле сегодня проводит вебинар, Вот будет его проводить, является руководителем центра здоровья Фомальгау плюс в городе Сочи. Ну, там мастер-целитель. В общем. Хороший такой человек. Вот. Напишите нам, пожалуйста, кто был уже вообще на наших мероприятиях. Напишите нам в чат что-нибудь, что, что восклицательные знаки поставьте так, чтобы отличалась там информация. Кто нас знает уже. И ее соведущий, это Павел Стишенко, ваш покорный слуга. Мы с вами встречались, я верю и надеюсь, уже неоднократно. В данный момент мы занимаемся и работаем в сочинском центре Фомальгау. Хорошо. Вот, класс. Нам уже ставят восклицательные знаки. Здорово. Мы рады вас видеть снова. И снова. И, снова. и с нами в чате сегодня еще О. наш эксперт, это Бутольна Наталья Константиновна, главный врач нашего центра здоровья в Самаре. Наталья Константиновна, напишите нам что-нибудь тоже. И, друзья, давайте Наталью Константиновну поприветствуем и в И Наталья чате. Константиновна вас тоже поприветствует. Да. С удовольствием как обычно. Хорошо. Итак, у нас сегодня эксперт в чате, эксперт, ведущий данного мастер-класса и, конечно же, ваши несменные ведущие Стишенко Павел и Жанна Кристина Стишенко. Продолжаем. Поехали дальше. Кто же мы такие? Как мы уже немножечко сказали, мы Ассоциация Содействия Здоровью Наций. Наши медицинские центры находятся в четырех городах нашей замечательной страны. Это Омск, Самара, Москва и Сочи. Более 20, 25 лет наши центры работают на благо нашей страны. Более, друзья, половиной тысяч человек проходят регулярно программы в нашем центре и прошли уже. И продолжают, и продолжают, и продолжают проходить, учиться, узнавать новое, радоваться жизни и стремиться к счастливому долголетию. Наша онлайн-школа называется «Долгая, здоровая, активная жизнь». Можно еще один вопрос, ты рассказываешь, а я вопросы задаю а, в чат. А, а кто уже в наших центрах занимается? Кто был в наших центрах в Сочи, в Москве, а, в Самаре, в Омске? Напишите нам в чате, что были, напишите что-нибудь еще. Вот Нам будет приятно узнать, кто же с нами знаком ближе. А еще знаете, какой параметр? Те, кто что-то слышал. Вот, напишите тоже в чате, слышал. Вот так вот. Те, кто знает, пишут что? Знают? Знают. Знают. А те, кто что-то слышал о нас, тот пишет, слышал. Хорошо. Вот они мы такие, да, вот наши награды. Вот наши основатели там на этой фотографии и руководители, а также руководители всех подразделений в четырех городах, здесь кроме одного, который сейчас ведет этот вебинар. Наши основатели и руководители это Александр Юрьевич Чистякова и Николай Петрович Чистяков, профессора, академики, сертифицированные. Ни в одной восточной стране специалисты традиционной, а также нетрадиционных, уникальных оздоровительных методик на основе восточных практик. Хорошо, что-то упало у Елены. Вот лишь маленькая толика тех сертификатов и аттестатов, которые наши основатели и руководители по сей день получают, познавая и привнося в нашу русскую жизнь, в нашу страну, те знания, которые несет нам Восток. Хорошо. В чем заключается наша миссия и, собственно, почему мы это делаем? Мы всего лишь хотим предоставить. Каждому человеку инструменты для сохранения и улучшения своего здоровья и своей жизни в целом. Помочь найти свое место в жизни. Мы работаем, здесь, как уже сказали, более 25 лет. Специалисты практики у нас работают высокого класса. Мы используем только комплексный подход. И, конечно же, все наши методики отработаны на практике. И по количеству людей, прошедших программы и проходящих регулярно программы в наших центрах во всех четырех городах. А еще и у нас есть Окунева или Окунева. Вот, это пятая точка наша на, на карте. Эээ美味? Все люди получают очень здоровый опыт и очень полезную практику, которая пригождается в жизни. А практик их большое количество. Мы, конечно же, есть в социальных сетях, можно к нам присоединиться. В социальных сетях в Фейсбуке мы называемся «Долгая, здоровая, активная жизнь», а в Инстаграме мы называемся «Happy Long Life». Вводите, заходите. И, собственно... Под ваши бурные аплодисменты, под ворованную дробь, я представляю вам сегодняшнего эксперта, мы представляем вам сегодняшнего эксперта, нашего, нашу замечательную, долгожданную, Гладкову Елену, которая сейчас вам как расскажет, какие ошибки мы допускаем в питании, как расскажет про то, где мы сейчас находимся, и почему у нас в жизни случаются ряд проблем, которыми мы не знаем, как справиться. Елена, будьте любезны, вам слово. Ну что ж, добрый вечер еще раз. И я бы хотела с вами познакомиться теперь с точки зрения, почему вы пришли сегодня на наш на вебинар. И поставьте, пожалуйста, в чат цифру один, Если вы хотите узнать новую для себя методику, и вы, в принципе, ищете методику, которая бы позволила вам питаться сбалансированно, правильно, и насыщается в организм достаточным количеством белков, углеводов без вреда для фигуры и без вреда для нашей психики. Цифру 1 ставим. То есть, может быть, у вас уже есть опыт там, сидения, скажем так, на разных методиках, типа правильного питания или интуитивного питания. Ага. Цифру 2 ставьте, пожалуйста, в чат, если у вас есть проблема гормонального уровня. И, возможно, вы уже находитесь на гормональных препаратах, хотели бы снизить потребление гормональных препаратов или вообще, в принципе, с них ну, так, просторечно слезть, если можно так сказать. И цифру 3, если вы хотите похудеть и знаете, что диеты дают очень краткосрочный результат. И, в общем, был опыт прохождения каких-то очистительных процедур, или детоксов, или фастингов, или, а, в принципе, диет. Но результат не, был нестабильный. Или вы просто понимали, что через какое-то время, а может быть, и очень сразу. Все. Так, вижу большое количество цифр 3. И все-таки три у нас лидирует. Ага, хорошо. Спасибо. Ну что ж, тогда вам задаю следующий вопрос. Очень-очень важный и очень значимый. Что такое еда? Что для вас значит еда? Я думаю, что мои сегодняшние соведущие тоже могут поучаствовать в нашем вебинаре и поотвечать на эти вопросы. Будет здорово, если у нас будет интерактив не только с теми, кто в чате со мной общается, но и с теми, кто вместе со мной сегодня ведет этот вебинар. Что же такое еда? Так, жду ваших ответов. Чат задерживается немножко, но я вижу, когда вы отвечаете. Ага, пока еще 1,3, цифр 3 много у нас. Угу. Энергия, удовольствие, энергия. Ага. Питание организма, топливо. Вот классное слово «топливо». Едим, чтобы жить. Замечательно. Средство поддержания организма в рабочей форме. энергии, удовольствия, радость. Ага, замечательно. Ну, опять же, переходя к теме психологии, конечно, еда, если мы воспринимаем ее с позиции нашего, нашего организма, то, конечно, это классное топливо для нашего организма. И вот кто-то уже написал это в чате, которое позволяет нам получать достаточное количество энергии для того, чтобы жить. Тогда вопрос, почему еда должна быть вкусная? Но в принципе вы мне уже отвечали, отвечаете на этот вопрос, потому что кроме того, что вы пишете, что это средство для поддержания организма в тонусе, топлива, это еще и эмоции, которые нам дарит еда. Поэтому, конечно, наш сегодняшний разговор будет происходить с позиции не только эмоциональных вещей, но и того, как это происходит в организме, а также и гормональных взаимосвязей с теми ошибками, которые мы совершаем, когда мы, когда мы, в общем-то, потребляем еду или не потребляем ее. И Наталья Константиновна в чате, я думаю, что она будет там поддержку создавать такую замечательную, классную в плане ответов на вопросы, связанных с гормонами. Итак, хорошо. Ну что ж, 10 ошибок. Мы с вами на сегодняшнем вебинаре разберем 10 распространенных ошибок. И для кого-то они могут быть... Очевидные, для кого-то они могут быть неочевидные, поэтому, пожалуйста, включайтесь. А самое главное, если вы хотите, чтобы наш сегодняшний вебинар для вас прошел суперпродуктивно и мегапродуктивно, я попрошу вас заострить внимание на той ошибке, которая вас особенно сильно зацепила. Пожалуйста, отследите. Или это может быть протестная реакция, что нет, вообще это ерунда, или наоборот, да, это про меня. Просто мы с вами ближе к концу нашего вебинара еще раз поговорим об этом. И он для вас пройдет не только информационно, но и продуктивно в качестве такого терапевтического эффекта. <laughs> То есть вы уже сможете себя проанализировать. Так, хорошо. Ага, сытый человек, добрый человек. Это правда, наверное. Антистресс. Вот так, супер. <laughs> так, ага, Вера, добрый вечер. Ну что ж. Мы с вами начинаем. И самая первая ошибка... Сейчас я вам включу презентацию. Периодически я буду выключать ее, чтобы вы меня видели. Это прием пищи в любое время и основной прием пищи вечером. Напишите, пожалуйста, у кого такое может быть. И чаще всего это связано с тем, что человек ведет активный образ жизни, Нестабильная работа или, например, может быть, в чате у нас есть мамы, которые чаще всего развозят детей куда-то по крышкам, и они очень заняты повседневными делами до такой степени, что ну, могут только вечером себе позволить покушать. Напишите, пожалуйста, для кого это актуально. Плюсик, угу. Сергей, здравствуйте. Интересно, какой процент мужчин на сегодняшнем у нас в вебинаре? Так, хорошо. У кого... Да, да, да, да, подтвердите, пожалуйста, вечерний жор, это точно, это про это, абсолютно точно. А, смотрите, что происходит на... Угу, питаюсь по часам. Так, а теперь как мне снова выйти в большое окно? Жанна Кристина, помогите, пожалуйста. А, а надо ]га. включить еще раз презентацию, демонстрацию экрана запустить. Ага, все-все-все. Правильно? Да. Да, так, хорошо. Сделать еще то же... А, нет, все-все, да, вот так. Uh -huh. Uh -huh. Да, хорошо. Ага, тут есть люди, которые питаются по часам или гробное питание. Замечательно. То есть это ошибка, которую вы избегаете, которой, в общем-то, нет. Но это замечательно и здорово. Однако давайте мы с вами рассмотрим это с позиции результатов, к которым могут привести нестабильное питание или питание, которое не подвержено никаким, ну, в общем, по часам или в основном, которое происходит вечером. На гормональном уровне, и здесь мне Наталья Константиновна в помощи подтвердит, надеюсь, информация будет, большое количество гормонов щитовидной железы выделяется, потому что нам необходима энергия. И наш организм, он, в общем-то, ну, испытывает некое состояние стресса, потому что он не знает, когда в него снова положат еду, Будет ли это сейчас, или это будет когда-то еще. Кроме того, когда вечером... Происходит прием большого количества пищи, пища плохо усваивается. И чаще всего, кто поставил плюсики, кто написал «да», скажите, пожалуйста, есть ли у вас проблемы с тем, что вы плохо спите или тяжело встаете по утрам? Ага, циферка два Да, надо. Спасибо. Если есть, то напишите, пожалуйста, в чате «есть». Потому что один из вариантов нестабильного питания и нерегулярного питания – это то, что организм подвергается стрессу. И сейчас я вам нарисую такую замечательную схему, которая включает очень интересную гормональную цепочку в нашем организме. Фактически, когда мы нестабильно питаемся, то мы подвергаем наш организм такой вещи, как голод. Эта схема, она вообще, в принципе, будет действовать на многие-многие вещи. Надеюсь, что видно то, что я пишу, и все в порядке. Ага, сплю прекрасно, не очень бодро встаю. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Хорошо, голод, а значит, у организма включается функция «мне страшно, я должен выживать». И согласитесь, даже психологически, когда мы а, пребываем в состоянии некого стресса и понимания того, что, что сейчас произойдет такое, что нам нужно будет на пределе работать, то... Мы испытываем состояние стресса. В связи с этим замечательный гормон стресса, который называется кортизол, он у нас повышается. Для того, чтобы как-то эту ситуацию исправить, мы с вами прибегаем к замечательной помощи еды. Чтобы успокоить состояние стресса, чтобы успокоить состояние нашего мозга, что сейчас ты будешь голодать, сейчас смотри, у тебя там недостаточное количество энергии, а вдруг тебе ее не хватит. Еда, которая дает в свою очередь состояние сытости и удовлетворения. Угу. А, и таким образом кортизол понижается, а классный гормон удовольствия, гормон счастья дофамин повышается, увеличивается. Но опять же это все нестабильно, это все так как у нас нет ритма, так как нет расписания и часто мы не успеваем покушать вовремя, то это всегда может циклично закругляться. И получается, что наш организм так или иначе всегда-всегда тратит много сил на то, чтобы восстанавливать себя с новой состояния стресса. Так, хорошо. И вот теперь у меня классный вопрос ведь наверняка люди, которые ну, не питаются регулярно, они всегда говорят, что мне не хватает времени, и это нормально, потому что я тоже человек, но у меня тоже бывает никогда, например, ну, я вас хорошо понимаю, когда мне некогда покушать, в общем-то. И э, посмотрите, в какую мы классный капкан себя заводим, в какую мы попадаем в ловушку. Если, как написала Юлия, он прекрасно спит, но встает не очень бодро. Нашему организму утром требуется время на то, чтобы восстановиться, и на то, чтобы привести себя в порядок, в общем-то, э, ну, так раскачать себя. И здесь парадокс, что мы тратим на это же силы, на это же время, поэтому, конечно, плохо видно, хорошо увидела. Поэтому, конечно же, здесь хорошо э, систему питания приводить в норму и не питаться в любое время, когда нам это захочется. Потому что это стабильность, потому что это позволяет нам с вами не тратить время на то, чтобы восстанавливать свой организм. Итак, кто согласен, напишите, пожалуйста, согласно. У кого есть такие проблемы, как по утрам тяжело вставать, и по утрам есть состояние, когда, ну, в общем-то, сонная, тяжелая голова и... Вообще вечером целая проблема, что съесть, потому что, знаете, что будет такая вот, такая вот реакция. Хорошо, плохо видно. Увидела, что плохо видно. Буду писать другим маркером. Еще вам буду писать. Достаточно интересные темы, достаточно интересные схемы. Вообще, на самом деле, когда психология относишься схематично, она тогда превращается во что-то очень-очень конкретное и логичное. Поэтому сегодня на нашем занятии будут у вас схемы. Итак, второй миф или второе, вторая ошибка, которую точно люди совершают, это они пьют недостаточное количество воды. И э, напишите, пожалуйста, у кого есть такая проблема? Я. Это может быть, опять же, быстрый ритм жизни, это может быть, опять же, э, состояние, когда мы не успеваем выпить воду, когда мы не можем с собой носить там бутылочки и все такое, или когда а, мы понимаем, что мы вроде пьем достаточное количество не воды, а жидкости. И да, все в порядке, все хорошо, поэтому а, я пью, но не воду. Вот у кого, давайте я, это для кого актуально, а те, кто напишет мне не воду, я буду понимать, что, да, у них есть чай в течение дня, может быть, кофе, но воды недостаточное количество присутствует. Так, хорошо, ага, вижу. Ольга, пью много, хорошо. Ага, Лилия, ем больше белка, чтобы дольше быть сытым. Отлично, у нас будет одна из ошибок, связанная с перенасыщением белком нашего организма. И вы, пожалуйста, повнимательнее здесь вот по поучаствуйте. В обсуждении этой ошибки. Ага, хорошо. Почему так важно пить воду и почему именно вода? Потому что наша клетка в отсутствии нормального, достаточного количества воды не питается. И она не может удалять грязь из себя. То есть фактически вода – это такое замечательное, классное средство, которое очищает организм и от токсинов, и позволяет клетке освобождаться от ну, продуктов, которые ей, в общем-то, не нужны. А кроме того, желудок для того, чтобы выделять достаточное количество слизи, нуждается в жидкости. Ну, а с точки зрения психосоматики, когда мы мало пьем, вообще, когда что-то <laughs> что у нас происходит такое... ну Смотрите, вот классно здесь со словами поиграть человек, там как сухарь, говорят. Ну, вы понимаете, что он а, высушенный, не очень, не очень классно, и, может быть, даже ему тяжело где-то двигаться. Но давайте мы с вами поговорим с позиции нашего тела, что происходит. Как бы это ни было парадоксально, но отечности, которые существуют у нас, тоже могут быть связаны с тем, что мы пьем недостаточное количество воды в день. Кроме того, увеличение чувства голода, потому что очень часто, когда мы хотим есть или нам кажется, что мы хотим есть, на самом деле, э, вполне достаточно будет попить воды. Так, хорошо. Согласна, пью воду травяные чьи без сахара. Замечательно. Самое главное, Людмил, здесь вот количество воды, чтобы ну, вот у вас в чате уже написали, что -то около 2 литров, 1,5-2 литра, то есть чтобы была чистая вода. А, кроме того, Кроме того, могут быть головные боли и приступы слабости, которые тоже вызваны недостаточным количеством воды, недостаточным количеством жидкости, потому что скопившиеся токсины, они просто не имеют возможности выйти. И опять же, это тоже достаточно неочевидный факт, но может быть, что когда мы потребляем недостаточное количество воды, у нас... Кровь становится гуще, и в связи с этим нашему сердцу тяжелее работать. А вот теперь э, психосоматика срабатывает. И помните, человек-сухарь, который никого не любит, которому трудно открыться, который не мягкий человек. И э, психосоматически сердце наше, когда мы регулярно не пьем достаточное количество воды, очень с большим усилием разгоняет нашу кровь по нашему организму. Так, Хорошо. Хорошо, двигаемся дальше. Если дальше вопросов нет, напишите, пожалуйста, дальше в чате. Мы с вами будем двигаться к третьему пункту, достаточно интересному. Так, для кого эта информация не новая, тот супер молодец. Кто пьет, вижу, что есть, пьют много воды. и, В принципе, с водой все в порядке. Но, может быть, для кого-то это было очень важно. Ага, дальше. Хорошо. Так. Если вы не против, я, наверное, буду голосом озвучивать ошибки, чтобы не переключать каждый раз на презентацию. Если нормальный визуал вам достаточно того, что я буду писать на доске, я буду еще там писать, то тоже, пожалуйста, напишите голос, чтобы я понимала, что все хорошо. Да, Лариса, спасибо, не дадим себе себя высушить, совершенно верно. То есть не будем превращаться тех самых классных сказочных героев, как Кощей Бессмертный и все остальные, кто, кто такой вот был тяжело отдающий что-то. А, кстати говоря, большинство ведь женская аудитория у нас сегодня на вебинаре, и мы когда будем в конце с вами делать замечательную практику, которая будет нас, любимых, к себе возвращать, ну, это тоже очень связано с водой, это очень связано с состоянием текучести, мягкости. Поэтому нам, женщинам, мужчинам тоже ну, очень важно пить воду. Так, хорошо. Третья, третья ошибка, она достаточно очевидная, и вы тут со мной во многом согласитесь. Это кушать больше, чем требует организм. А у кого есть такое, кто знает, что он не может себя остановить, Тут давайте плюсик в комментариях напишите, чтобы я тоже понимала, что есть такое и есть ощущение, что я не наелся и вроде бы я ем-ем, а насыщение не происходит. Но это уже как что-то такое уже серьезное и сильно расстроенное. Либо, возможно, вам кажется, что еда недостаточно калорийная и не происходит чувство насыщения. Поэтому ощущение, что надо ее съесть больше. Ага. Так редко. Угу. Вот так. Светлана, спасибо. Все, что не приколочено. И давайте мы здесь с вами поговорим про сначала гормональные аспекты. Есть такой замечательный гормон лептин, который отвечает за ощущение и за чувство насыщения. И соответственно, когда мы с вами переедаем, то наш гормон лептин начинает активничать, и мозг не получает, сигнал, что, не получает сигнал, что я насытился, что я уже готов, готов перестать есть. А также, точно, а также точно, да, вот Лилия пишет, что любит сладкое, и здесь тоже включается гормон. Наталья Константиновна подключается, здесь чате, гормон инсулин, соответственно, наша поджелудочная железа она начинает работать гораздо сильнее и э, все это вообще в принципе может привести к во-первых психологическим сложностям, которые называются компульсивное переедание, когда мы вообще кушаем и мы не наедаемся. А, Соответственно, представьте себе, что происходит в нашем организме, когда в него поступает огромное количество еды, с которым надо справляться которым нужно переваривать, все это расщеплять. И э, как наш организм себя начинает чувствовать, насколько ему сложно от этого, от всего отказаться и вообще насколько ему сложно не отдыхать. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас может работать э, сутками напролет, не отдыхая? Напишите, я, если кто-то так умеет, такой опыт у него был. И напишите, не я, если вы понимаете, что вам нужен отдых. Без мяса не получится. Тоже классная тема, Татьяна, и мы тоже об этом поговорим, когда доберемся до следующей тоже достаточно распространенной ошибки в питании. Смотрите, что происходит. Здесь очень-очень важный момент, что когда у нас есть неперевариваемая пища, когда у нас есть большое количество еды психологически, что происходит с нами? Мы начинаем себя не принимать. Мы начинаем себя не любить, потому что я совершаю ошибку. Я знаю, что я это делаю. И я, знаю, что, э, я знаю, что я совершаю что-то, что, что мне не нужно. Что-то, что, за что я себя ругаю. А вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, кто себя ругает за переедание? Ага, Наталья Константиновна, спасибо вам огромное за э, такое большое подключение с, с точки зрения гормональных фонов, потому что на самом деле, э, деле инсулинрезистентность или птинорезистентность, она психосоматически связана с состоянием, что меня не любят, я не заслуживаю любви. И очень часто люди, которые даже уже страдают, там, ощущением, ну скажем так, не ощущением, а уже заболеваниями диабета первого или второго, типа это часто люди, недолюбленные в этой жизни. И, соответственно, мы ищем вот эту прекрасную по схеме, кому не видно, могу еще раз повторить, голод, кортизон, еда, сытость, дофамин, который у нас поднимается и который нам диктует, что ты классный, все хорошо, все замечательно но не очень надолго так хорошо постоянно потом жалею что съела кусочек тортика угу. так а часто это как вот смотрите на программе гормональной генетической перезагрузки есть такое некое правило что должно быть между приемами пищи промежуток 46 часов для того чтобы у нас была возможность это все переварить для того, чтобы наш организм мог справиться с этой задачей и еще и отдохнуть. Потому что это очень важно восстановиться, ну как и нам после любой трудовой недели, важно восстановиться. Также точно смотрите, здесь очень важный вопрос. Я вам сейчас его задам в чат. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы разницу между голодом и аппетитом? Ага, и все, вот, да, шоколад, сладкое, это все то, что подтверждает наше состояние, что я для себя любимой обязательно шоколадочку куплю. Это же вот сладость жизни, сладость обстоятельств, ситуаций. Так, хорошо. Голод и аппетит. Нет, Наталья не знает разницы. Потому что когда у нас есть момент переедания, когда у нас есть момент неконтролируемых процессов, происходящих в нашем головном мозге, когда он не получает нормальный сигнал, адекватный, что мы насытились, то, конечно, здесь важно разобраться и понять, что есть физический голод, который потребность в еде, которая обозначается тем, что закончились запасы в нашем организме, тем, что у нас действительно требуется подпитка жиров, белков, углеводов и всего-всего необходимого для выработки энергии на жизнь. А есть аппетит. И это желание больше связано с эмоциональными вещами, и оно может сохраняться даже тогда, когда голод уже удален. Поэтому здесь очень-очень важно... Так, когда голоден, отличный аппетит. Да, совершенно верно, Людмила. Угу. Пытаюсь питаться интервально, но не всегда получается. Татьяна, у меня к вам в связи с этим будет вопрос, достаточно интересный, и он как раз будет касаться следующей ошибки, поэтому я вам его задам. Так, заменила конфетки на сухофрукты. Угу. Хорошо. А, и с сухофруктами Лилия все стало лучше, то есть с конфетами, потому что а, была прекрасная, замечательная История о том, как девушка, занимаясь со мной как с психологом по питанию, как-то пришла очень грустная на занятие и задала мне вопрос, что мне делать. Я съела конфеты. Я говорю, ну что конфеты? Ну конфеты, она говорит, нет, килограмм. <laughs> То есть одной конфеты было мало. Одной конфеты было мало, потому что, ну как-то, в общем, почему-то захотелось съесть килограмм. И вот здесь вопрос. Очень-очень хороший. А, как вам кажется, что может психологически способствовать тому, что мы переедаем тому, что мы а, не контролируем чувство голода? Прям такой вот вопрос от психолога к вам. Вдруг кто-то уже знает ответ на этот вопрос. Так, ага, орехи отлично удаляют голод, но калорийные. Угу. Так, есть состояние сытый голод, ага, здорово. Так, ну что, чат у нас немножко задерживается, но тем не менее, давайте мы с вами стресс, да, ну, стресс это действительно хороший повод похудеть, может быть и так. Но чаще всего, смотрите, что происходит, когда мы достаточно жестко к себе относимся и когда мы ругаем себя за то, что... Мы совершаем ошибки. Даже вот их 10 у нас есть точно как минимум, которые я для вас подготовила. За то, что мы делаем что-то не так, мы недовольны собой, то может наступать такой момент, что мы психологически будем всегда вот в этом круге находиться, когда у нас вырабатывается кортизол, и мы его, ну, как бы сдабриваем едой для того, чтобы почувствовать сытость или для того, чтобы просто повысить уровень дофамина в, нашем, в нашей крови и почувствовать, что все в порядке, у меня все хорошо, я снова счастлив, у меня есть там прилив сил, я любим, все замечательно, пока рядом есть конфеты. Поэтому здесь Конечно. Сейчас я вам расскажу, вот как я могу стать стройной. Это же страшно. Да. Страшно стать стройной? Ага, интересная, интересная история. Так, мне лучше не начинать есть конфеты, пока все не съем, не остановлюсь. Да, и вот здесь как раз вот эти моменты неконтролируемых или компульсивных расстройств в питании, они связаны с тем, что мы себя сильно очень зажимаем, мы очень сильно психологически себя от себя требуем такого, что очень часто невозможно сделать. И теперь вспомните себя или вспомните, если есть у вас маленькие дети или маленькие внуки, если мы от них чего-то сильно-сильно требуем и наседаем на них, в большинстве случаев они ничего сделать не могут, потому что в состоянии стресса ты начинаешь творить непонятно, что то же самое происходит и с нашим организмом, и а, вот здесь просто на самом деле, конечно, есть один замечательный такой а, лайфхак или метод, при помощи которого просто вы расширяете рамки того, что вы получаете, то есть того, что вам может дать состояние удовольствия, расслабления и так далее. На мастер-классе, о котором мы будем разговаривать с вами чуть позже в конце нашего вебинара, мы будем с вами подробно разбирать каждую из вот этих сложностей, с которыми вы сталкиваетесь. И, в общем-то, я дам больше, гораздо техник, при помощи которых вы сможете расширять свои, ну, не знаю, вещи, которые позволяют вам получать удовольствие, а может быть для вас это не только удовольствие, но и расслабление. Так. Хорошо. Так, мне лучше так. Вдруг развалюсь, такие мысли. Ага. Марина, это классно, но быть стройной – это не так плохо. Почему вы должны развалиться? Есть опыт, когда уже была стройность, и что-то что пошло не так. Вы ощущали себя как-то не совсем э, хорошо? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какой же лайфхак? Очень простой. Вам необходимо понять, почему вы едите, и эмоционально, что для вас такое еда. Это очень важный момент. И дальше написать прекрасный, замечательный список вещей, которыми помимо еды вы можете получать эти состояния. Ну, например, допустим, одна замечательная, прекрасная женщина пришла также разбираться со своими пищевыми привычками, со своими пищевыми зависимостями, мы с ней выявили тот факт, что она кушает всегда, когда она в напряжении, когда она хочет, в общем, это, это напряжение с, ну, сдобрить конфеткой, почувствовать расслабление. И когда мы с ней составляли список вещей, которые ей позволяют расслабиться, то конфета – это, в общем-то, была практически единственная вещь, связанная с едой. Таким образом, просто перевести фокус внимания с еды на что-то еще, что позволит вам не переедать. Грубо говоря, поймать себя за хвост в момент того, когда вы хотите приступить к еде. Так, хорошо. Надеюсь, что Елена ответила на ваш вопрос. И еще раз повторяю, что у нас будет мастер-класс двухдневный, где мы с вами на практике разберем многие-многие аспекты. Я вам здесь подскажу, через что можно еще поискать эти источники расслабления, удовольствия. Поделаем с вами упражнения, чтобы вы понимали, что не только еда дает это все. Так, лишний вес – это защита, да. А, Марин, это прям вполне вообще серьезная, классная тема. Спасибо вам за такую сильную-сильную вовлеченность в чате. Это действительно лишний вес, это защита. И здесь замечательно разобраться, защита от чего. Что в жизни произошло такого, что вы для себя приняли стратегию действия, что мне нужно от чего-то защищаться. Так, Тяга к сладкому очень часто бывает тем, что нам не хватает глюкозы. И здесь как раз четвертый, четвертая ошибка – это перекусы в течение дня, поднимающие эту глюкозу. Ну, например, чем-то сладеньким, шоколадкой. Или, например, чем-то таким, что быстро поднимает уровень энергии у нас. И у кого это, кому это актуально? Кто точно знает, что он может в течение дня ходить вялый, не хватает ему сил? И он, в общем, идет, пьет чай с печенкой, и все хорошо. Или там просто сладкий чай пьет, или просто ест шоколадку. И у него повышается, ну, такая вот энергичность в жизни. И без этого уже утро не утро, Или там день-не-день. -день. У кого это так? Напишите, пожалуйста, так. Угу. А, чаще всего... Это быстрая утомляемость или интеллектуальная деятельность, которая требует подпитки, и мозг наш, он, в общем-то, и работает на глюкозе. Здесь как раз лилия протягу к сладкому: то, о чем вы говорили, то, о чем вы написали только что. И смотрите, что происходит на уровне нашего физического тела. Опять же, когда мы с вами постоянно перекусываем, когда у нас есть просто привычка что-то жевать, кстати говоря, эта привычка очень актуальна для подростков, потому что они все время ждут, живут. Или для людей, у которых есть монотонная работа. Монотонная работа и для людей, у которых, которым необходимо, ну, в общем-то, как-то себя развлекать, потому что им достаточно скучно. И что происходит в этой ситуации? Гормон – прекрасный инсулин. Практически всегда находится в избытке в нашем теле. Он стимулируется и не опускается до нормы. Соответственно, работа организма на высоких оборотах. Что происходит? Привычка жевать сладкое или что-то еще, или а, те же самые бодрящие напитки. Это как брать кредит в банке. Мы все знаем прекрасно, что мы берем кредит, мы пользуемся им, все замечательно, только потом мы его отдаем с процентами. И очень часто переутомление происходит практически сразу. А есть вообще люди, которые говорят, я пью кофе, и я от него засыпаю. То есть не происходит момента бодрости, момента, когда у нас выделяется достаточное количество энергии, мы становимся энергичнее, соответственно, все, что связано с эмоциональными выгораниями, все, что связано с нестабильными нашими эмоциями, все, что связано с сложными чувствами голода, когда мы не можем контролировать и понимать, это действительно я голодаю или это, или это все-таки моя привычка сказывается. А также точно быстрая утомляемость. Так, хорошо, сладкое практически не ем, зато мучное. Uh -huh. Да, Марин, э, ну, прочитала «Сама работа с людьми по сбросу лишнего веса». Хорошо, тогда коллега, <laughs> добрый вечер. Тоже сплю с плюс кофе. Uh -huh. Я пью кофе, за спаль И кофе стимулирует у нас э, выброс нашего классного кортизола замечательного. Может быть, Наталья Константиновна нам какую-то информацию э, в чат напишет по э, тому... Как на гормональном уровне кофе стимулирует кортизол. Ну, в общем, схему я вам нарисовала, пока еще только одну. И получается, что наш прекрасный, замечательный сахарный диабет, а предшественник ему, это все иммуноболезни, которые связаны с гиперфункциями щитовидной железы, тоже могут быть. Из-за того, что мы с вами перекусываем, из-за того, что мы с вами держим наш организм всегда в состоянии напряжения. То есть это фактически не даем отдыхать. Мы не даем отдыхать нашей пищеварительной системе, мы не даем отдыхать нашему, а, нашим нервным клеткам, нервным окончанием, потому что мы всегда должны быть на драйве, мы всегда должны быть а, в состоянии работоспособности большой. Так, ага. Кофе давно не пью, отказался, очень люблю цикорию, никогда не сплю после выпитого кофе. Да, то есть кофе это тоже такой достаточно активный момент, от которого людям сложно отказаться. Итак, хорошо. Ну что ж, это четвертая ошибка. Скажите, пожалуйста, может быть, у кого-то есть такая вещь, как... Вы кушаете малыми порциями в течение дня. Потому что здесь, в общем, включаются аналогичные моменты. Наш организм не, э, не успевает отдохнуть. Наш организм находится всегда в состоянии э, работоспособности большой. И э, малыми порциями есть. И это не всегда хорошо, потому что на самом деле большое количество инсулина не является хорошим показателем, а может быть провокатором серьезных иммунозаболеваний или заболеваний, связанных с сахаром, с повышением сахара в нашем организме. Так, жевательная резинка может помочь... Жевательная резинка, она на самом деле ну, дает некую симуляцию того, что вы покушали, пожевали. Но я бы не рекомендовала, потому что запускаются процессы пищеварения точно так же, а в желудок не поступает еды, и жевательная резинка здесь, она может дать ну, какое-то некое а, соматическое ощущение того, что все в порядке, потому что я жую. Угу. Перехожу на трехразовое питание. Да, ага, хорошо. Да, вот 4-6 часов – это, в принципе, нормальный а, интервал. Но если 4-6 часов, то это, в общем, трехразовое питание. А так, все это очень относительно, потому что, что касается питания и того, сколько раз в день нужно кушать, это просто по, по состоянию. Угу. Так, хорошо. Пятая ошибка. Это очень классная ошибка. Еда не по возрасту. И вы, пожалуйста, напишите, для кого это актуально. И кто понимает, что это значит, еда не по возрасту. Так, хорошо, чат, э, чат жду, ожидаю. Ну, Иван, э, Иван-чай, это просто разновидность, э, опять же, там кофеиносодержащие, я так понимаю, есть моменты. Может быть, мне Наталья Константиновна здесь подскажет, есть ли в Иван-чая кофеин. Ага, так, отлично, еда не по возрасту, это как? Супер, это классно, это когда? У нас с вами. Ну, вообще, в принципе, давайте мы с вами так немножко порассуждаем, что все-таки в течение нашей жизни мы а, кушаем разную еду, потому что, скажем так, рацион питания трехлетнего ребенка отличается от рациона питания 33-летнего человека. И мы в течение жизни меняем свой рацион и меняем свою еду, потому что наш организм... Работает на разных оборотах, у него разные функции и в разные этапы нашей жизни. Вот. И уже пишут в чате, что после 40 лет организм не прощает ошибок. А что такое не по возрасту? А не по возрасту – это когда мы с вами привыкаем кушать вкусняшки, привыкаем кушать большое количество, допустим, там, продуктов, содержащих белок. Пребывая в определенном возрасте – и мы не осознаем или просто не знаем, что белок не переваривается э, с такой же скоростью, что вообще, в принципе, обороты и работоспособность нашего организма, она уже немножко э, видоизменяется. В общем-то, фактически, э, психологически это может быть связано с желанием быть моложе, с желанием, чтобы все было как раньше, с желанием, чтобы вот я это все-все могу себе позволить. Опять же, расскажу вам историю про а, замечательную женщину, которая очень удивилась, когда, когда она, в общем, рассказывала мне про свои пищевые привычки и сказала, что у меня когда-то была тема, что я могла выпить литр полы на ночь, и ничего у меня не было. Желудок у меня крепкий, гвозди переваривала, и ела, ела я все, что угодно. А, но со временем... Эти замечательные привычки, ела все, что угодно, стали просто превращаться для нее в непоправимые вещи, связанные с проблемами кишечника, с проблемами непереваривания пищи и с проблемами лишнего веса, потому что поправилась она на тот момент очень на большое количество килограмм. Да, и опять же страдают гормоны щитовидной железы, а также э, такой замечательный гормон счастья-удовольствия, гормоны дофамин и гормоны серотонин, которые выделяются, когда мы понимаем, что что-то вкусненькое к нам пришло. Но скажите мне, пожалуйста, есть ли у кого-то такая штука, что застолье, семейное застолье, не могу отказаться, потому что, ну там, не знаю, как условно, опять же, еще одна прекрасная женщина рассказала о том, что она не ест мясо, но от пельменей мамы, которым она готовит отказаться, она не может. Вот у кого есть такие же вещи, напишите «Я». Не могу отказаться. Так, нет, Светлана, еда не по возрасту – это не детское питание. Это, это то, что мы с вами должны, в общем-то, понимать, что а, с возрастом питание наше меняется, и оно соответствует определенным ритмам нашей жизни. Так, когда есть фрукт, зависит от типа. Угу. Вот люди не знают. Ага, да-да-да. Да, совершенно верно, Анна, что нигде об этом не говорят, и люди не знают, что в разном возрасте нужна разная еда. Что, например, как у пожилых людей, в принципе, белок животный, который они по привычке кушают, потому что, ну, они так привыкли питаться, и все хорошо, и их рацион может не меняться годами, ну, прям десятилетиями даже. Он просто не усваивается, не переваривается. И он начинает откладываться в кишечнике и просто начинает гнить. Большое количество пожилых людей страдают тем, что от них начинает плохо пахнуть, тем, что от них начинает, ну, в общем-то, гормональные изменения в том числе происходить. Так, хорошо. Ну что ж, ага, не откажусь от порции. Да, застолье беда, и здесь э, застолье как раз встречаются с какими-то препаратами, которые позволяют нам ускорить и улучшить процесс пищеварения. Собственно говоря, это про проблему, которая, про ошибку, которая называется еда не по возрасту. Поэтому мы с вами внимательно смотрим, э, почему, опять же, это происходит, что заставляет нас хотеть быть моложе, а может быть, эту молодость нужно искать в чем-то еще, например, в увеличении физической активности или каких-то других вещах. Ну, в общем, с этим уже более подробно мы будем с вами, а, можем разбираться на нашем классном двухдневном мастер-классе, где мы будем говорить о а, моделях поведения, которые заставляют нас неосознанно относиться к еде и вот, иногда вот эти ошибки совершать. Угу. Да, и вам чай не содержит кофеина. Супер. Спасибо, Наталья Константиновна. Так, ну что ж, двигаемся дальше. И шестая ошибка – это э, очень распространенная ошибка, которая называется «мало кушать – значит худеть». Но сейчас вот вы мне точно скажете, что это вовсе не ошибка, что это все хорошо и все замечательно. И э, кто считает, что это не ошибка, тот пишет «минус», а кто считает, что это ошибка, тот пишет «плюс». Может быть, у кого-то есть уже опыт понимания того, что... Угу. Так. Хорошо, жду чат. И еще раз повторяю, что шестая ошибка – это такой принцип диет. Когда а, мало кушать, значит худеть. Вот особенно те, кто писали циферку а, связанную с тем, что вы хотите похудеть, вы хотите сбросить, наверняка есть а, вот колораж важнее, чем, да, чем размер порции. Порции нужно сокращать однозначно. И вот здесь, знаете, что я вам хочу сказать, что э, очень часто соблюдение диет, которые резко ограничивают нас в калорийности, повышает наш прекрасный гормон липтин, который отвечает за сигналы, поступаемые в мозг, в мозг о том, что я насытился. Мы испытываем чувство голода и все по кругу опять возвращается на круги своя. Соответственно... Очень часто повышение этого гормона затрудняет процесс похудения. А также точно, на самом деле, это некая иллюзия. Иллюзия такой таблетки для похудения. Что я сейчас стану меньше есть, и у меня все станет хорошо, и я быстрее похудею. Что, в общем-то, тоже может быть связано с желанием получения быстрого результата. Напишите, пожалуйста, у кого есть опыт опыт э, снижения там, калорийности пищи, сидения на жестких диетах и сбрасывание веса, и, внимание, не возвратить его потом, вес держится. У кого есть такое, пожалуйста, напишите, что у меня. Угу. Ага, вот, Наталья, было, что ела два раза в день, понемногу поправилась на 20 кг. Да, потому что у нас... Ага, отлично, Елена, спасибо, здорово. Кроме того, здесь психологически могут быть проблемы, которые связаны с тем, что мы боимся выйти, ну, сделать такой выход из диеты. В общем-то, заканчивается диета, заканчивается время, которое мы проводили вместе там, со всеми, если это групповые какие-то были диеты, или вот заканчивается ну, некая э, стратегия движения в диетах, и э, мы начинаем бояться, потому что нам не хочется потерять результат. Вот у кого есть такой опыт, что прям реально страшно выйти из диеты, потому что непонятно, что есть, тот напишите, пожалуйста, «я» или «кушать», например, что-то такое. Соответственно, смотрите, опять же, это наша прекрасная цепочка – стресс, кортизол, еда. И мы с вами срываемся, и мы не осознаем, что все это потому, что, в общем-то, мы поменяли не качество пищи, а просто сократили ее количество. И здесь очень-очень важно правильно сделать перестановку и по-настоящему разобраться в том, а что же для вас необходимое количество еды, какого качества должна быть эта еда для того, чтобы не лишать свой организм, не истощать его, не лишая его а, разных важных вещей, которые ему необходимы. Так. Интервальное голодание, как вы к этому относитесь? Ага, сейчас отвечу. Угу, снижала калорийность. Не могу считать калории. Ну да, тут еще такой вопрос, что, что предыдущая тематика, когда мы с вами кушаем, так в общем-то, перекусами живем, что эта тематика, она заставляет нас все время думать о еде. Мы все время должны... Понимаете, а что мы должны есть, а что мы не должны есть. В общем-то, может быть, у кого-то есть и, может быть, у кого-то есть опыт наоборот приобретения системы здесь питания. Если есть, то напишите, что система. Вы нашли для себя после диет систему. Угу. Ирина, интервальное голодание. С каким интервалом голодания происходит? Расскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, чтобы я ответила. Так. В общем-то, по сути, действительно, мало кушать значит худеть. Это действительно ошибка. И э, не вижу сильного здесь противоречия в чате, хотя ожидала. Поэтому здесь очень важно, чтобы были все вкусы еды. И чтобы не было срыва и наедания вредностями. И, соответственно, перестройку мы делаем в качестве, не в количестве в основном еды. Так, протеиновые коктейли. А, протеиновые коктейли, они дают вам ощущение состояния сытости. М -м вопрос, насколько они, э насколько они, насколько они э подзаряжают ваш организм э с точки зрения получения белков, жиров и углеводов и всего того, что ему необходимо. К вам встречный вопрос. Так, стала есть через 3-4 часа небольшими порциями, похудела, но не дохудела, а зависла. Ага. Угу. Так, хорошо, вопросы в чате вижу. Сейчас на них поотвечаю. Давайте мы с вами переходим к еще одному такому, такой достаточно распространенной ошибке. Вы сейчас будете точно, в общем, достаточно активно я думаю, реагировать на эту ошибку. Смотрите, четырехразовое питание, Светлана. Ну, важно, чтобы был промежуток между приемами пищи, который позволяет нашему организму отдыхать, который не заставляет вас все время думать о еде. То есть если есть промежуток питания от 4 до 6 часов между приемами пищи, то почему нет? Так, итак, седьмая ошибка – это... Низкоуглеводная диета – это хорошо, и она ведет к снижению веса. Напишите мне, пожалуйста, в чат, кто говорит, что это не ошибка, что все хорошо, и углеводы, они на самом деле такие вредные, ненужные. Вообще они ведут действительно к набору веса, и почему вообще это ошибка. Вот. Кто считает, что это не ошибка, тот пишет, нет, не ошибка. Так, хорошо. Я пока вам... Буду рассказывать. Так, в чате жду ответа на вопрос. Еще разок, седьмая ошибка – это низкоуглеводные диеты. Вы И при... вот мы включили. именно дорогие друзья, потому что у нас созрел вопрос. За а час, нет. который мы отсутствовали, мы рады всех приветствовать, кого мы не поприветствовали в самом начале. А вот Елена, осветите эту ошибку, пожалуйста. С той стороны, так что же все-таки происходит с организмом, когда э, мы употребляем маленькое количество углеводов? А, Почему да. это является правильным действием? На самом деле, когда мы употребляем, на самом деле Павел прав, потому что на самом деле, когда мы употребляем низкое количество углеводов, мы действительно худеем. И это правда, это работает. То есть на этом выстроено большое количество диет. Но с точки зрения нашего замечательного физического тела, если у нас маленькое количество углеводов, чаще всего мы их заменяем белком. Ну, про сложные углеводы пишут уже у нас тут осознанные люди, которые понимают, что это такое. А в основном все диеты, они выстроены на том, что мы убираем углеводы быстрые и заменяем их белковой пищей. Если это так, так, напишите в комментариях. Нужны сложные углеводы. Это действительно уже ответ на ваш вопрос, который, на мой вопрос, который я еще не задала. Что организм худеет, когда в нем большое количество белка за счет того, что происходит ну, некое закисление организма и своего рода отравление белком. Поэтому убирать совсем углеводы из своего рациона – это очень вредно. И на самом деле дальше происходит нормальное неусваивание веществ, которые необходимы нашему организму для его функционирования и для его, в общем-то, нормальной жизнедеятельности. Так, хорошо. Главное баланс вжуни. Ага, Конечно, да главное все. Вот люди пишут как бы свои комментарии, они все, ну, главное, и, и, и баланс белков, жиров и углеводов очень ага. важен. И, и четыре раза мы питаемся, или три. Это Это важно. Страшно, да? и, ну, как бы Каждый момент он очень важен, и каждый момент он очень индивидуален. Поэтому мы с вами здесь собственно, собрались, чтобы эту тему... ну что, у нас еще чуть-чуть осталось. Восьмая Я понимаю, что нужно тут уже поторапливаться, и время у нас ограничено на нашем эфире. И восьмая ошибка. Это супер классная ошибка, потому что это ошибка есть однообразную еду. Скажите, пожалуйста, мои дорогие соведущие, а вы знаете, что такое есть однообразную еду? Это как? Ну, я думаю, Жанна Кристина скажет помягче, чем я. У меня есть пример. Не, пока нет. Но скажи сначала ты. Голос сможешь сказать. Ты много говорил. Ну хорошо. Ладно, у нас какая-то дискуссия. Однообразная еда – это одинаковая еда. <смех> вот так вот. Однообразная еда ⁇ это если ты вот, э, взялся худеть на овощах и только овощи ешь. Вот И все время одинаково, и в желудке все время одинаково, и в желудочно-кишечном тракте в целом все время одинаково. А допустим, сырые овощи, они кое-что тоже не очень положительное и полезное продуцируют в нашем организме, но об этом на других наших программах. Вот. Вот это собственно является однообразной едой. Или вот я ем хлеб, и они так гордо есть люди, которые говорят, я ем хлеб, и я наедаюсь, и мне ничего не надо. С мясом как... такая же история. Мясо, да. да, и да и с мясом мясо, это, это... Это не тем, что можно наесться потому что это что одни овощи есть это то вот, о чем как раз говорю. или например привычная диета с детства тесто плюс мясо ну потому что мы так привыкли мы так воспитываемся на, на это ошибка она на самом деле э, ну в общем то и ошибка и не ошибка потому что с одной стороны психологически когда мы делаем что-то регулярно, когда у нас есть постоянство, мы же все время говорим распорядок дня, это классно, заниматься йогой там каждый день это здорово, собственно говоря, мы едим с вами определенную еду, и мы когда ее едим, то мы испытываем ощущение безопасности, это супер, это классно, но здесь есть и действительно ошибочный момент, потому что надо опять же понимать, что мы едим, как это влияет на наш организм, какой из органов у нас может быть, недополучается в связи с тем, что у нас такая классная углеводная диета, мясо и тесто. Или, или, вообще, или мы, в принципе, привыкли к булочкам питаться, и для нас это ну, безопасно. А что я наелся, и все хорошо, все нормально. Булка с кефиром, супер классная штука. вот. Соответственно, здесь очень-очень серьезно надо будет подойти к тому, чтобы всем хватало всего, нашим органам, нашему организму. И... Еще и включаем замечательную вещь, что для того, чтобы в жизни происходили вещи, которые с нами еще не происходили, классно пробовать что-то новое, классно открывать для себя что-то новое. У нас есть замечательный пример одной из женщин, которая проходила программу гормонально генетической перезагрузки. Муж который оплачивает ей уже десятую программу, чтобы она проходила ее два раза в год, потому что она начала готовить разнообразную еду. Вот ей нравится, потому что там чаты, они общаются, она выкладывает фотографии, а муж довольный и говорит, супер, почему нет вообще, давай, только я буду есть разную еду, ну хотя бы два раза в год, а не то, что ты привычно мне готовишь. Собственно говоря... У нас один... существует наша программа, которая, которая <смех> два раза в год, вот он питается, вот уже 5 лет... <смех> <смех> Нет, не 5 лет, вот, вот уже 10 раз, вот уже 10 раз. То есть это получается 5, не 5, да, 5. Да, все правильно. Человек питается правильной едой. Извините, Елена, что перебила. Ага. Здесь, смотрите, очень классно в чате написала Лилия, когда жена сварила борщ на неделю в кастрюлю. Да, потому что, опять же, это все вызвано тем, что некогда готовить, тем, что там, ну, условно, мама, да, вот ей удобнее так это сделать, потому что это быстро, потому что у нее еще куча функций и задач. Но здесь, пожалуйста, включаем осознанность, потому что иммунитет вместе с едой закладывается в нашем замечательном детстве. И если мы с вами приучаем детей к пищевым привычкам и однообразию, то мы с вами формируем у него даже больше, вам скажу, стратегию видения жизни целой. Вот об этом мы тоже будем разговаривать на нашем двухдневном мастер-классе, что иммунитет наш заложился еще в детстве с тем, как нас кормили, и как к нам относились и как нас воспитывали. Поэтому вот такая глубокая тема, связанная с однообразной едой и с однообразием. Так, ну что ж, мы с вами... Переходим к следующему, к следующей ошибке, и это классная распространенная ошибка. Я думаю, что мы с ней быстро сейчас расправимся. Это кушать и делать параллельно что-то еще. У кого есть на кухне телевизор, тот пишет телевизор. Кто не знает, как это питаться без одного элемента, пишет, да, пишет Инстаграм. А кто вообще, ест, не выходя из-за компьютера и рабочего места, ну, тот тоже пишет телевизор, пусть будет так. Так, хорошо. Пока, пока ждем комментариев, расскажу, как это работает. На самом деле, это очень классно работает. И здесь мы все вспоминаем наши а, такие, а, безуслов... не, не безусловно, а условные рефлексы. И все вспоминаем нашу замечательную любимую собаку Павлова, которая там в слюноводелении производилась, когда загоралась лампочка. То же самое происходит и с нами. И если мы сначала себя приучаем к тому, что мы кушаем под звуки телевизора или под шум чего-то еще... То обратный эффект точно так же, потому что большинство людей, которые привыкли питаться под телевизор, не могут смотреть телевизор без еды. Но мы же не можем каждый раз с собой там, тащить ну, условно, за просмотр сериала что-то такое, типа там вот, полноценной еды не знаю, кашель, супа или ну, курица жареной. Мы несем с собой снеки, которые вкусные, быстрые и без которых уже. В общем-то, мы не, не видим свои просмотры э, телевизора и так далее. Соответственно, вырабатывается привычка переедание чувство голода, которое связано не с голодом, а больше с аппетитом и с эмоциональными искусственными рефлексами. А также точно это еще и беспокойство, потому что мы понимаем, что если вдруг нам придется сейчас смотреть что-то, э, условно там, фильм, и у нас не будет ничего, чем заживать это, то мы будем чувствовать себя очень небезопасно, очень беспокойно, и что-то надо будет с этим делать. Соответственно, тут еще и нарушение пищеварения. Так, ага, смотрю в чате, что эта тема актуальна для людей. Э, телефон, телевизор, компьютер. И э, здесь, конечно же, мы с вами воспитываем осознанность и э, такую классную философию «мою чашку, думай о чашке». Когда мы делаем... Один процесс, и мы погружены в него, и только тогда он будет нести для нас и эмоциональную значимость большую, и физическую значимость и будет по-настоящему для нас полезной. Так, хорошо. Ну что ж, осталась у нас десятая привычка, после которой мы классно переходим к практике, которую я всем обещала кто еще ждет и кто еще... Ну, по да? поводу практики мы еще немножко повременим. Ага. Вы, Леночка, пожалуйста, говорите о последней ошибке, вами заявленной на рассмотрение, ага. а потом мы зададим очень главный вопрос ага. вам хорошо. Хорошо. хорошо, хорошо. Ну что ж, и десятая ошибка – это награждать себя едой или наказывать. А Напишите, пожалуйста, в чате, что для вас более актуально? Награждаете или наказываете себя едой? А я пока соведущим с вами задаю этот вопрос. Есть у вас такие вещи? Награждать. Награждать, но награждать себя нужно регулярно, но не еду. Но не еду, да. Ага, вот так. Да. Награждать себя нужно регулярно, но награду нужно заработать, как в спорте, как в учебе, как во всем другом, и нужно заработать. И вот если ты ее реально заработал и сам себя не обманул, как это распространено, с понедельника не ем, после Нового года бросаю курить, там еще не пью пиво и так далее. Э -э нужно сначала выполнить обещание, а потом наградить себя. походом а пар и подышать фитонцидами. А не пойти. Вами... Да, это классный, вот это замечательно, потому что когда мы получаем награду за что-то, когда мы уже в принципе, ну, в общем-то что-то сделали и мы ощущаем чувство прилива гормона дофамин, гормона победителя, что вау, классно мы его усугубляем, и добавляем туда еще конфетку. А значит, мы с вами начинаем впадать в дофаминовую зависимость. Но это как зависимость у современного подростка или у современного человека от лайков. То же самое, вот приблизительно. Когда нам надо сегодня 10, а завтра 100. 10 уже недостаточно. И вот отсюда как раз у нас выходят все эти прекрасные наши компульсивные переедания, когда мы пытаемся этот дофамин добрать большим количеством сладкого, большим количеством чего-то еще. И помимо того, что у нас и так праздник в душе, все хорошо, еще надо его как-то <соценно> шлифануть конфеткой, <соценно> все хорошо. Вот -во -во -во. там как раз написали в чате одновременно с э тобой, Лен, с наградой можно и переборщить. Да -то, точно. <соценно> да, точно, <соценно> и точно. А потом мы будем искать еще больше, больше вещей, где бы себя потестить и за что бы тебя еще наградить. То есть, в общем-то, мы ну, тоже впадаем в некую зависимость от этого всего. Ну что же, дорогие друзья, наши э, люди молодцы, которые присутствуют у нас до сих пор на нашем вебинаре. Мы рассмотрели с вами, вы с Еленой, рассмотрели 10 ошибок главных, э, ну не главных, а заявленных. И, соответственно, вопрос у нас, я думаю, от всех 75 человек, которые находятся с нами вместе. Вот мы узнали 10 очень полезных советов и ошибок. Так а что нам теперь делать-то со всем этим? И как вообще с этим справляться? Потому что я так понимаю, что для многих это было не новостью. И, ну да, мы знаем, что надо пить воду ну и так далее. Ну а делать-то как? А благодаря тому, что мы сегодня с вами узнали, мы с вами повысили, в общем-то, свою осознанность в этих вопросах. Где-то даже про причины поговорили. Мы с вами все ближе и ближе становимся к тому, чтобы получить чудеса и жизнь моей мечты жизнь моей мечты где тело которое мне нравится где мое тело здоровое где я не думаю 24 на 7 о том что мне есть и то ли я ем где я не переживаю о том что мне необходимо снова сесть на диету а потом опять с нее сорваться где я довольна собой и э, это один из шагов которые мы сегодня с вами проделали один из шагов, связанных с осознанием и с пониманием причины. У нас еще есть два шага, очень важных, которые повысят вашу мотивацию, которые повысят вашу, ну, скажем так, веру в то, что вы можете сделать, изменив питание, вообще изменить даже, ну, представляете, сейчас я вам скажу вообще супер, жизнь свою изменить, представляете? Вот, и у нас будет с вами двухдневный мастер-класс на котором мы будем рассматривать, как это работает с позиции биоэкономики у нас внутри, в нашем теле, как наш мозг ловушки для нас выстраивает, потому что он так привык, потому что у нас есть некие модели поведения в нашей жизни, очень часто мы даже на них не обращаем внимания, мы привыкли к ним. И мы будем рассматривать с вами модели поведения, которые ведут, ко всем, ко всем вещам, про которые мы сегодня поговорили. И это действительно возможно, потому что три шага – это осознание причины, как это работает, понимание, и что делать. Вы получите супер суперклассную технику и методику, которая позволяет вам ну, навести такую, знаете, книжку «Дзен-уборка». Вот зен уборка в своем теле, просто по полочкам разложить, все связанное с гормонами, все связанное с тем, что мы э, кладем в себя вместе с пищей. И как результат получить новое качество жизни, уйти от проблем с гормональными вещами, от проблем с тем, что диеты не работают. Вот такое вот вам классное, классное, что делать. Отлично. На этой прям милой, милой нотке мы подключаем презентацию. Сейчас у вас на экране появится презентация, на которой мы разберем, что мы разберем. Ой, это мастер мастер-класс! Ура! Да, да. Итак, друзья, нам всем предстоит замечательный мастер-класс, на котором мы разберем Сейчас Елена продолжит свой замечательный диамонолог. Поэтому о том, что же будет. И вот здесь уже подробно сейчас перед вами на экране появится или уже появилось, подробно расписано, что мы будем разбирать на этом мастер-классе, который мы проведем в таком же составе, как и перед вами сейчас находимся. Елена, пожалуйста. Уже я озвучивала некоторые из этих пунктов. И все-таки для меня самый важный, самый главный пункт, который ведет к сильнейшей точке осознания, что есть две главные модели поведения, которые являются спусковым механизмом для всего, а все они родом из детства. И мы с вами прямо на мастер-классе определим вашу модель поведения, то, как вы себя ведете, то, как вы реагируете на определенные процессы. А соответственно, для вас ваша э, реакция станет понятной, будет понятно, что с этим делать, как это решать. И, соответственно, вот у вас там есть уже, каким образом привычка есть определенную еду, формирует на уровне нейронных реакций э, в головном мозгу нашу вообще привычку и стратегию жить. Соответственно, смотрите, что мы будем с вами делать на мастер-классе. Мы с вами, наши классные моменты, Представим в виде схемы, потому что когда это схема, когда есть шаги, когда есть пункты, то абсолютно понятно, как это работает. И я расскажу вам, как это поменять, как сформировать новую нейронную связь в коре головного мозга, чтобы быть здоровым, чтобы быть счастливым, чтобы быть классным. Соответственно... Мы поговорим также, это будет важно и для мам, я думаю, тоже для бабушек, потому что часто проблемы питания, проблемы стратегии, которые принимает на себя ребенок, потом отголоском на всю жизнь остаются в нашем, в нашем вообще понимании. И мы часто даже не знаем, что мы так с вами реагируем на этот мир. Соответственно, тоже об этом будем разговаривать и будем это все подробно разбирать. Дальше с помощью... С помощью методик классных и замечательных можно будет понять, как навести порядок. И здесь уже будут мне помогать Жанна Кристина и Павлик, чтобы рассказать и поделиться суперклассной методикой, наипростейшей такой, что даже, наверное, невозможно поверить, что она может изменить, но она изменила уже большое количество жизней и большое количество проблем решила и с гормональными вещами, и с, ä, ä, Будьте здоровы, и со здоровьем тоже. Да, О, ну, в общем-то, вот это то, что нас будет ждать на двухдневном мастер-классе. Мастер-класс, в отличие от вебинара, будет для вас иметь сильную практическую значимость, потому что он будет насыщен большим количеством э, методик, большим количеством лайфхаков, которые вам позволят уже сейчас решать какие-то маленькие локальные свои проблемы, знать, как с этим справиться. Но то, что мы будем с вами разбирать в качестве нашей такой, ну не знаю, грант методики, она позволит на уровне, ну представьте, стратегии целых вообще больших дальновидностей решать большие глобальные проблемы. Это супер классная штука. Так, ну я могу еще долго говорить. Мастер-класс у нас состоится 29 и 30 июля. Сейчас наша техническая поддержка разместит ссылочку в чат на на регистрации а на этот мастер-класс. А у вас приехала кнопочка. А, Отдай, у вас кнопочка, что, что что случилось? Вопрос к аудитории хочу задать. Скажите, давай, пожалуйста, давайте. а вы бы хотели, давайте так, вот кто хочет решить локальную проблему, там похудеть, слезть с таблеток, с гормональных, ну вот то, о чем мы в самом начале, то пишет ⁇ хочу ⁇ прям в чат большими буквами. ⁇ Хочу решить локальную проблему ⁇ Пойду на мастер-класс, потому что мне интересно посмотреть, что вы там мне предложите. И вот решу эту проблему. Хочу. А кто хочет решить, вообще, слушайте, а кто хочет решить глобальную проблему, прям, поменять жизнь, в принципе, тот напишите, пожалуйста, очень хочу. Или готов. Готов к переменам в своей жизни. Вот, давайте слово готов. Ага. Сколько стоит, Лилия? Сейчас все озвучим, сейчас расскажу что там будет. Я вам скажу так, дорогие друзья. Знаете, кто готов? Я совершенно не ожидал, но в свете недавних событий и в момент недавних событий я многие методики, которые используются в фомальгаут, вот начал применять на себе. И, и вот реально какие-то вещи, которые я из психологии питания, какие-то вещи из программы гормонально-генетической перезагрузки, какие-то фастинг-терапии я использовал. В общем, на за два месяца я похудел меньше, чем за два месяца, меньше. на 9 килограмм. Угу. Вот такой у меня был результат. Я да. похудел, я действительно, я был 90 килограмм в начале, в начале, ну вот я не люблю это слово, оно мне не нравится, Но в начале вот этих вот событий, когда везде все запретили, везде и вся. Вот. Я был 90 килограмм. А на сегодняшний день я вешу 81 килограмм. Потому что вот я... Взял и эти методики стал использовать. Знаю это, знаю это. Знаю, что после еды нужно использовать такое положение для тела, чтобы желудку было легко выполнить свою пороговую функцию и отправить это все в кишечник, что-то упало у кого-то. Вот. <сосы> да. И так далее. Знаю, что надо пить воду с утра, пил воду. Знаю, что нужно физическую активность на таком-то уровне держать. Использовал. 9 килограмм результат. Меньше, чем за два месяца. Вот человек был со мной рядом, который и сейчас, и сейчас рядом, mm -hmm. и не даст мне соврать. Я вас mm -hmm. не обманываю. Просто mm -hmm. надо здесь, так скажем, подойти к этому моменту так, чтобы, ну вот, получил. Mm -hmm. этому, нашло, этому нашлось место, так скажем. А если не надо, если нас все устраивает, mm -hmm. то ну, смысл о чем-то mm -hmm. думать. Светлана пишет, извините, пожалуйста, в чате, что там есть технические неполадки с тем, что у нас есть цена да. для тех, кто был на вебинаре, а отображается цена, которая для всех. Это сейчас наша техническая поддержка mm -hmm. подключится и разберется. А пока Покручь. смотрите, что я вам еще сейчас расскажу. Давайте так. Ну, раз я любитель схем, потому что я такой психолог, который любит схемы. Ну, реально, я поняла, что для меня эмоции, для самой, как для психолога, что-то абстрактное, непонятно. Схема непонятное нарисовал, шаги прописал. Смотрите, что я сейчас для вас нарисую. Надеюсь, что все будет видно. Это будет касаться в том числе и участия на мастер-классе, и в том числе таких классных инсайтов и осознаний того, что вы сейчас получили вот за это время, которое мы с вами провели. Смотрите, условно... Ну, в общем, я пошла рисовать. Есть... -то... Давай, всего доброго. Все, все хорошо? Видно, Конечно, мы это сейчас находились вообще в вот этой классной, замечательной, и у нас произошло некое осознание, да? Осознание, что, ого, ну, там появились у кого-то вопросы, потому что осознание – это тоже связано с моментом вопросов, с моментом того, что, в общем-то, нужно, значит, задавать еще вопросы. Следующий шаг, который мы вам предлагаем – это тема как это работает. Ну, соответственно, это все будет у нас на нашем замечательном мастер-классе, потому что мы там будем с вами подробно, прям вот разбирать каждый-каждый моменты. И сильно участвуя в мастер-классе, вы получите ответы на вопросы, как это работает с точки зрения тела нашего, там углеводы, белки, жиры. С точки зрения гормонов, с точки зрения психики, с того, того как мы, в общем-то, живем. И еще один замечательный шаг – что делать? Ну вот, я понял. Теперь мне давайте что делать. Такая вот замечательная, классная вещь, которую я назову ну, неким решением. Это вообще может быть решение, в принципе, любой проблемы. Но мы с вами говорим сейчас про а, пищевые неполадки про все то, что мы с вами сверху обозначили, что это очень-очень важно, что это очень-очень нужно. И для того, чтобы... Ну, вот это то, что мы предлагаем. Но есть же ваша работа, ваша личная включенность, причем то, насколько она будет классно проработана, проиграна, будет иметь значение результат. И здесь я пишу «мотивация». Мотивация. Это то, что позволяет нам с вами не сбегать в дорожки, то, что позволяет нам оставаться на плаву тогда, когда вы понимаете, что что-то идет не по плану, что что-то не получается или получается. Это наша с вами замотивированность. И, соответственно, то, что я просила вас написать в чате «хочу», да, ну вот есть такой момент «хочу». И мы с вами сейчас пребывали где-то вот в этой точке. Хочу, потому что наш личный рост, он будет вот здесь. Моя идеальная фигура, здоровое тело. И вообще вот там, вообще, вообще вот там чудеса будут потому что на самом деле жизнь будет меняться только лишь потому, что, представляете, вы будете знать, как это работает, вы будете готовы к тому, чтобы спустить в свою жизнь идею того, что я знаю, как это работает, я знаю, как это все функционирует в моем теле, как психика моя Э, заставляет мой мозг обманывать меня и заставлять там кушать больше, выделять гормоны, которые нужны или не нужны. И это все мы с вами проработаем и дальше, соответственно, вы для себя выявляете на мастер-классе вот эту замечательную точку, вот эту точку, которая называется там здоровье условно, да, допустим плюс фигура, ну пусть будет так. То есть вот ну, туда еще все включается. Там наши прекрасные отношения с собой, наши прекрасные, не знаю, волосы, удовлетворение собой, удовольствие от того, что я у себя есть, от того, что я красивая, да, не идеальная по чьим-то меркам, но по своим я себе нравлюсь, я с собой довольна. И следующий шаг – это супер классный, Та точка, с которой начинаются реальные чудеса, та точка, где вы понимаете, что на самом деле… Замечательная вещь, как психология, это отправные точки, от которых можно оттолкнуться и что делать. И вы понимаете, что здесь у вас будет важность того, что вы получили. И вот здесь начинается изменение в жизни. А скажите в чате, кто еще остался? Есть ли те, кто проходил ГГП или мои замечательные соведущие могут подключиться ко мне и рассказать, а действительно ли это работает? Жизнь меняется? Жизнь меняется не только из-за ГГП. Жизнь меняется из-за применения. Появляется дополнительная мотивация, появляются результаты. Ну, я не знаю, ну вот мне, как мужчине, ну вот знаете, я не могу другими словами назвать, но когда ты летом в самом его начале влезаешь в свои замечательные белые штаны, ты испытываешь ну, какое-то непомерное удовольствие, абсолютно несоизмеримое удовольствие. Или вот стоит перед вами человек, когда он избавляется от аллергии, от аллергии. На, на, как, от аллергии всех органов чувств, всех, от носа, ушей, глаз, рта, кашля, в виде кашля и э, нос, в виде насморка, понятно, и избавляется от этого меньше, чем за месяц, без гормональных препаратов, без каких-либо медикаментозных вмешательств. Но этому нельзя не радоваться даже со стороны, такому человеку, как мне. Вот, когда ты видишь, что раз-раз-раз, то есть тут весь ходил человек, это сплошной отек, знаете, вот по-другому не назовешь. А, а, а, отекли все слизистые. И это действительно, ну, там сказали аллергия на то, там сказали аллергия на то, там вот этот препарат. А ну, оно раз и исчезло просто из-за выстроения вот этих всех точечек, которые Лена э, написала на доске. Вот так вот. Но люди, проходила три раза ГГП. Вот какие у нас варианты участия. Давайте, Давайте что... вернемся к вариантам участия в а, нашем мастер-классе. А, а это, это такая для вас на... дальняя точка. И то, что нас будет ждать с вами на мастер-классе, потому что, ну, согласна, что в это, когда вообще не, не знаком, верится с трудом. Потому что, ну, я бы сама, например, не проходя ГГП, сказала бы, что это невозможно. И поэтому мастер-класс позволит вам а, почувствовать и силы в себе, и почувствовать, что действительно есть причины, есть механизмы, которые срабатывают. И, соответственно, инструмент – это просто как само собой разумеющееся, уже понятное для вас что-то. И у нас есть варианты участия. Самый-самый простой вариант участия – это участие в мастер-классе, это участие в прямом эфире, а также это видеоурок, урок телесно-ориентированной терапии «Тело. Я люблю тебя» на принятие себя, на принятие своего тела в той точке, в которой вы сейчас находитесь. Это очень важный момент, и я об этом тоже буду говорить. Стандартное – это участие в двухдневном мастер-классе, запись мастер-класса, PDF-файл, который, опять же, приближает нас с вами к тому, чтобы еда не управляла нами, к тому, чтобы мы с вами могли... Легко, используя простую трехшаговую схему, ловить себя до того, как вы отправляете уже там пятую ложку с вареньем в рот. Понимаете, что и первый-то не очень хотелось на самом деле. А также точно видеоурок подробных разборов, установок, мешающих нам похудеть. Представляете, вот это вообще супер классная штука. И тоже видеоурок телесно-ориентированной терапии «Тело. Я люблю тебя. Да, кстати говоря, в преддверии нашего мастер-класса вас будут ждать три супер домашних задания, благодаря которым вы повысите свою такую осознанность и замотивированность, потому что задание будет связано с мотивационными вещами, чтобы, опять же, для себя выявить те моменты, которые позволяют вам не слететь в тот момент, когда что-то идет да, плану помнить, что есть высокая цель, в которой вы двигаетесь, есть всегда то, что вас поддерживает и держит. Также точно будет задание, связанное с вашими установками и со страхами, которые для нас актуальны, потому что все мы люди, все мы чего-то боимся, боимся чего-то нового, боимся, что не получится, боимся, что ну, произойдет... Какой-то момент, который будет нам неприятен, небезопасен. И здесь, конечно, классный в стандартном пакете видеоразбор подробный всех тех установок, которые в основном, с которыми сталкиваются люди а, на пути к здоровому образу жизни, к принятию своего тела, к решению проблем без медикаментов. Ну или теми способами, которыми они еще не привыкли решать эти проблемы. И а, индивидуальный тариф включает в себя ко всему-всему вышеперечисленному еще и консультацию со мной, где мы с вами подробно будем разбирать и разговаривать на ваши личные проблемы, с вашими установками встретимся. Встретимся с вами маленькой, и вы однозначно получите гораздо больший результат, потому что личная работа – это всегда про вас, это всегда классно. После консультации с Гладковой ЕЕ, вы скажете себе ЕЕ. Вот так можно сказать. Дорогие друзья. На вариантах участия вы ознакомились, технические ошибки мы исправили, и там в чате вам пояснили наши администраторы. Это два, есть специальная цена, которая действует для всех участников вебинара. Вот. А второе, что нужно с чего-то начинать. Это очень плавное и такой, знаете, плавный запуск вот, своего организма на, на новый лад. вот Очень плавный запуск – это вот этот вот мастер-класс. Много тонкостей, много нюансов, много деталей, из которых, в принципе, Вся наша жизнь состоит, о которых вы узнаете на этом мастер-классе. Все в ваших руках. Оставляйте заявку. Уже сегодня вы можете присоединиться. Жанна Кристина сейчас повторит еще раз, когда пройдет мастер-класс. 29 и 30 июля. 29 и 30 июля мы с вами снова выйдем в эфир и проведем в лице Елены Гладковой, нашего замечательного эксперта, данный мастер-класс на котором, ну, очень много деталей нашей психологии, связанной с питанием, вы узнаете. И продвинетесь, поверьте, вы продвинетесь очень внутренно э, такой серьезный, если не сказать, семимильный шаг вперед по оздоровлению и улучшению своего состояния и тела, и организма в целом. Подарок у нас есть для всех участников, О! кто с нами еще в чате. Напишите нам, ждете ли вы еще подарок. Подарок. Подарок. И пока люди пишут комментарии, я бы хотела еще добавить, что, конечно, тема психологии, это же всегда про что-то личное, про что-то очень-очень такое, где кому-то неприятно, кому-то не хочется, чтобы рубили топором и щепки летели. Поэтому, конечно же, все, что будет на мастер-классе, будет однозначно пропитано большой-большой любовью к вам, большой нежностью, для того, чтобы вы понимали, что... Мы внутри заслуживаем ощущение любви, ощущение принятия себя. Я со своей стороны ну, постараюсь для вас создать такую обстановку, такую атмосферу, чтобы вам было максимально приятно раскрываться и чувствовать, что вас поддерживают и снаружи, и снутри. Так, хорошо. Как практика. Да, ждем. Хорошо. И как раз наши с вами... Финальная часть, такая приятная, замечательная, она будет связана с тем, чтобы ощущать себя и ощущать свое тело. И э, эта практика называется такое «Объятие любви». Скажите мне, пожалуйста, дорогие, ну, в основном у меня тут женщины и девушки, любите ли вы, чтобы вас обнимали? Если да то вы можете, да, ага, ждём, всё еще пишут. Угу. Давайте мы с вами представим себе, что вас обнимают, что вы чувствуете. Напишите, пожалуйста, свои ощущения или почему так приятно, или почему вы любите, когда вас обнимают. Так, да. можно запредставляться и уже почувствовать мягкость внутри. Наша практика будет связана с дыхательными техниками, а также с телесно-ориентированными. Поэтому, пожалуйста, те кто... Так, те, кто готов, тот... Так, хорошо, я жду пока комментариев, комментариев нет, ну ладно. Хорошо, давайте мы с вами тогда приступим к чувству защищенности. Юлечка, спасибо mm. вам огромное. Это правда так. Это действительно чувство защищенности, необыкновенной, но может быть, еще и заботы. Но это вот для меня, а для вас это может быть что-то еще. Так, хорошо. Ну что ж, тогда мы с вами приступаем к замечательной практике, которая позволит вам в любой стрессовой ситуации, в любой ситуации, когда вы чувствуете, Ощущение страха, когда вы чувствуете, что вам небезопасно. Почувствовать себе, дать возможность, почувствовать, что со мной все в порядке. Что я не переживаю. Я, ну, если недовольна происходящим, то я не ругаю себя. И для этого мы с вами садимся очень-очень удобно. Выстраиваем наш позвоночник. Давайте почувствуем. Сначала гибкость вашего позвоночника. Мы сидим с вами на седалищных косточках. И ощущаем, давайте мы подвигаем нашим животом вперед-назад. Почувствуем, что поясничный отдел у нас двигается. И для того, чтобы убрать прогиб в нем, мы его должны немножко почувствовать. Давайте мы с вами соберем плечики. Соберем и раскроем их, ощущая, что у меня вот звуки разные сопровождают. Еще раз соберем, ощущая, что наш позвоночник гибкий, он двигается. Можно подобную практику делать дома под приятную музыку. Теперь мы с вами будем выполнять следующие движения. Мы с вами будем делать вдох на вдохе, грудной клеткой тянуться вперед, раскрывая плечики, вытягивая наш живот. Вот это ощущение, когда мы вдыхаем, мы открыты, а с выдохом мы наоборот будем с вами слегка скруглять спинку и подтягивать живот, втягивать его тоже. И снова вдох мы делаем на вдохе, слегка наклонившись. Мы расправляем плечики и тянемся вперед. Выдох. С выдохом мы как будто воздушный шарик сдуваем наш живот. Прогибаем спинку. Я уже закрыла глаза. И советую вам точно так же сделать. И почувствовать мягкость и гибкость своего позвоночника. И постепенно, входя в ритм дыхания, это могут быть микродвижения, Комфортные для вас. Это могут быть большие движения. Почувствуйте ритм движения вашего тела. Ритм движения вашего дыхания. со вдохом вперед, с выдохом назад. Теперь мы подключаем наши руки плавные. Вдох, и мы раскрываем руки, они видно моих рук, но в общем-то я их раскрываю. Руки это вдох. И с выдохом мы мягко нежно поднимаем себя. И снова делаем вдох. И мы чувствуем, я открыта этому миру. Я принимаю себя выдох. И еще раз вдох. Открываемся. И выдох. Давайте мы с вами в этом положении, когда мы обнимаем себя. Почувствуем защищенность, почувствуем принятие собственного тела. И давайте мысленно про себя, находясь в состоянии, когда мы обнимаем себя очень мягко, очень нежно, защищаем себя. И про себя давайте скажем что-то приятное своему телу. Можно начать с того, что вы просто скажете, я принимаю мое тело таким, какое оно есть. Я люблю мое тело. я с особой нежностью отношусь к себе, потому что я этого заслуживаю. И можно гладить себя по рукам, по плечам с особой благодарностью. Я благодарю свое тело. Я наполняю его каждым вдохом нежностью, заботой. С каждым выдохом. Я выдыхаю все то, что мне мешает, все то, что мне не нравится. Я благодарю свое тело. Я благодарю свое тело с этой благодарности. Начнется самый важный диалог в моей жизни, где я всегда смогу с ним договориться. давайте мы еще раз на вдохе открываем пути, чувства как пространство к середине груди становится необыкновенно большим, открытым. Нам так легко говорить слова любви в свой собственный адрес. И вдох, и с выдохом мы вновь окутываем себя нежностью, заботой. Чувствуем, как приятное тепло развивается по нашему телу. Мы представляем себе, как оно прекрасно. Смотри Как оно прекрасно внутри. Я принимаю свое тело. Я благодарю свое тело. Не спеша мы с возвращаемся. Мы ощущаем легкость и обязательно отклик от нашего тела. Мы улыбаемся и чувствуем, как приятная теплота разливается внутри. с благодарностью к себе, к своему телу, к окружающему нас пространству, к миру. Почувствуйте, как легко теперь нам говорить слова благодарности, когда мы поблагодарили себя. начинаем дыхать, выдыхать глубже и постепенно мы открываем глаза, когда чувствуем, что готовы это сделать и возвращаемся и открываем глаза ну что ж это такой небольшой кусочек Замечательные практики, контакта со своим телом. Я надеюсь, что вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы себя сейчас чувствуете. А может быть, мои соведущие что-нибудь еще расскажут, если они тоже это делали. Да, мы чувствуем себя хорошо. Мы чувствуем себя отлично, но только... Тяжеловато продолжать по такой практике начинать дальше активизировать людей. Итак, друзья, пришло время нам с вами заканчивать наш вебинар. Вы по-прежнему, у вас расположена кнопка под экранами, с который демонстрирует нас с нашим экспертом. И варианты участия вы рассмотрели, мы вам рассказали. Вон, вон, Елена, благодарности там в Спасибо, чате про вашу практику. Ну и, конечно же, мы тоже вам благодарим вас. Спасибо. Вот. Специальное предложение для участников вебинара действует 24 часа. Да. Успевайте. Оставляйте заявку. Далее можно рассмотреть там как-то каждого в индивидуальном порядке. Если вы оставляете заявку вам, с вами созвонится наш специалист. Ну, а в общем, вот так вот, 29 и 30 июля, наш мастер-класс. Будет все очень нежно. Да, да как, как, как подарок для всех оставшихся участников вебинара. Да, спасибо вам большое, хорошего вечера. Спасибо за внимание. Доброй ночи. Спасибо, Наталья Константиновна, за замечательную поддержку у меня в чате. Очень было важно и значимо. Спасибо вам за участие и вовлеченность. Ну все. Еще раз, друзья, оставляйте заявку, кнопочка там. Еще 24 часа действует скидка. Специально для участников вебинара. И до скорой встречи. Следите за нашими анонсами. До встречи. Спасибо. Пока.